Всем привет, друзья! С вами Паречка, и прямо сейчас хотелось бы поделиться с вами новой колодой моей, очередной. На этот раз такой не более фанной, а серьезный. Сразу немножко про результаты, которые у меня получилось не добиться. С 1400 ммр я поднялся до 2400, соответственно. С каким-то сумасшедшим винрейтом, где-то порядка 20 игр, побед и около 3 поражений. Ну и, собственно, сама колода. Давайте не будем оттягивать. Попробую новую схему игры, прям в онлайне. Мы будем с вами сейчас немножко анализировать колоду, потом я отправлюсь сыграю игру. Ну, не в ранке в казуальном, я там ничего не поменять. Итак, колода называется «Море дает». Такое кодовое название. Суть колоды заключается в усилении вот этих вот лучников. Которые наносят, помимо того, что сами три урона, так еще и получают себе усиление базовой силы, если соседним юнитом наносится урон. А ввиду того, что сейчас очень много э, погодников, да, тех же, это очень актуально, то есть... Ну и, соответственно, еще забыл сказать про такие карты, как Ольгерт и Моркворк. Они собственно являются еще и переносным источником силы, да, который стоит постоянно на столе и который, вот ген... который постоянно тут находится, да, и получается генерирует, так сказать, топливо для этих лучников, для их разгона. Конечно же, они не самое главное в этой колоде. Собачка и безголовый друг тоже не менее важны. Но давайте разберемся, что же тут и как происходит. Из золотых карт я предпочел положить цири, дикий кабан Марей canal и Геральт Игни. Ну, Геральт Игни понятно, очень хорошая карта. Сейчас играется фактически в любой ситуации, и на любой колоде можно играть. Цири тут у меня используется для получения карт адвентеджа, потому что я обычно люблю выигрывать первый раунд, и мне, в принципе, она нравится. Соответственно, корабль, который слева юниту прибавляет одну единицу базовой силы, справа отнимает просто единицу силы. Но всегда можно с помощью позиционки сделать так, чтобы он вообще ничего не отнимал, а только прибавлял. Очень сильная карта, как по мне, позволяет вам и как бы синергировать еще с если как-то хотите поставить справа, чтобы вам наносился урон, да? Ну и, в принципе, это все. Стоит ставить в начале обычно раунда, либо в середине, ну, когда уже выставите какую-то комбинацию, либо, если у вас много карт, сделать это во втором, чтобы попытаться додавить противника максимально. Корал новую у нее способность, выберите юнита обязательно нужно это сделать, если их нету, придется выбирать своих. И нанесите урон этим юнитам на половину их силы, округляя к меньшему значению. То есть, если у юнита 5 единиц силы, несете 2 единицы урона, а не 3. Ну, про Геральта Игни все понятно. Из каких-то замен по золоту могу вам предложить... Мушавура, может быть, даже для кого-то более бюджетный вариант Коралла. Да, Коралл. Или Геральта Игни составит 3 смиригольд, или может быть, даже Мэдмен Лугас. Или, если вы любитель погоды, можете попробовать взять... Какой-нибудь из погодных карт а, По поводу серебряных карт Вот тут вот наступает, наверное, момент Где вот фактически ничего менять не нужно Нужно изменить только одну или две карты По вашему желанию, если у вас их нет Две ключевые карты Моркворк и Ольгерт которые... Этот стоит постоянно на столе И если умирает, то появляется заново Теряет три силы Этот же, если умирает, падает в отбой Но возвращается на следующий раунд Собственно, их мы и стараемся прокачивать С помощью корабля либо с помощью э, мастеров-вооружейников. Э, мастеров да? э, теперь про комбинации какие-то. Сейчас я еще не закончил по серебрянам. Сначала комбинации. Собственно, способность, как Рамкрайта, в идеале используется на моркварга. После этого используется двойной кристалл зура. Собственно, так вы достаете своих два, двоих юнитов с Адреналином. Теперь про остальные серебряные карты, которые помогают это делать. Про квест я уже сказал. Используется на Ульберга или Моркерга, если один из них, например, уже вы достали, да, например, сначала Ольге, Сначала Моркерга, точнее, достали с креста, то потом можете достать с краха Ольгера. Ну, или потом достаете донора, либо какую-то из вот этих карт. Например, лучника или, потому что, или донора. Потому что все они во втором раунде получают усиление силы, то есть становятся шестеркой. В третьем раунде у нас. 50 на 50, либо Ольгерти, если они остались в колоде, либо какой-то из этих лучников. Тигр Дрифа. Тут все понятно. Воскрешение, если вашего залочили, и вы залочили, хотите... но он очень сильный, вы хотите его вернуть во втором, допустим, раунде, можете смело это делать, не стесняясь. А, ну и Чучело. Просто полезная карта, которая позволяет вам, например, снять а, лог с вашей карты, который очень частенько теперь стали против нее использовать. Либо сыграть а, Чучело на какого-то из медиков, либо на ту же дрифу, Либо, опять-таки, кинуть сами, самим лог, снимая лок соперника. Да? Тут вариативности много. Ну и вот теперь ситуативная, наверное, карта, которую выбрал я. По крайней мере, Донор Анхиндар. Э, используйте на юнита, включите или отключите лог. И, соответственно, задискардите бронзовую случайную карту из колоды вашего оппонента в ваш отбой. Очень полезна как по мне, карта. Сейчас, так как все играют фактически Silence. Можно легко скинуть с своего юнита его, либо э, убрать какой-нибудь адреналин, допустим, с краснолюдов, которые нынче тоже очень популярны, или с э, миггардцев, которые э, кинули адреналин уже с помощью своей двоечки. Да? Вполне можно это сделать, если ваш соперник, например, предпочитает не кидать лок на эти юниты. Да? Ну и заодно задискардить юнит или карту какую-то вообще бронзовую, что очень приятно. Э, его можно заменить, например, на... Того же Гремиста, да, который позволит вам использовать чисто Небо, Туман или Медведя. Но я заранее хочу сказать, что Гремист тут не нужен, ребят. Вы хотите, чтобы вас погодили. Это ваше желание. А, собственно, когда будем играть, я надеюсь, что объясню почему, если нам попадется погодник. Ну, теперь немножко про обычные бронзовые карты. Два Медведя. Отличная суперская карта, которая наносит одну единицу урона каждому сыгранному вражескому юниту, Причем, неважно как, сыгранному, появившемуся, всему наносит урон. Очень хорошо играют против медиков Нильфгарда и, э, и медиков в Скельге, так как они теперь не получают плюс одну силу за раунд. Но, соответственно, всегда, если вы играете против Скельге, знайте, что у него один 2 медика есть, можете смело воскрешать медведя, он сослужит вам верную службу. По поводу позиционочки, я покажу сейчас, как это будет делаться. Тут используется три лучника, я использую три, можете использовать два, взять еще один, например, корабль, но я предпочитаю три лучника и два мастера брони, которые дают две базовые силы. Также тут имеются две, три точнее копии карты клан Другман Шилкмейл, защитницы Клана Drogen», которые наносят, если юнит уже ранен, то есть у него красная сила, она наносит ему две единицы урона, и появляется следующая копия этой карты. Весьма темповая карта, но учитывайте, что если юнит, например, один был ранен, да, вы нанесли две единицы, допустим, или сколько, ну, неважно сколько у него было жизни. Вы нанесли на ему 2 единицы, и, допустим, в следующее вы хотите, чтобы появилась третья, но у него больше нет раненых юнитов, то она не появится. Даже если вы несете 2 единицы, вы можете тогда выставить своих юнитов, например, которые стоят уже под охотником клана Броквор. Ну и грипп тут используется для того, если вот корабль, да, или тот же какой-то погодный эффект снимет очень много силы, вы всегда можете восстановить силу своему юниту. Либо скинуть усиление с юнита оппонента, что весьма и весьма вариативно. По поводу замен ничего не могу сказать. Чистое небо не считаю нужным иметь в этой колоде. Можете взять вместо гриба, тем не менее, если захотите. Также можете взять пятерочку, которая лечит трех юнитов слева. Ну и я предлагаю сразу погрузиться в игру. Сыграл бы ранкет, но какое-то, знаете, уже такое легкое волнение после сегодняшних игр, поэтому я в казуальный режим. И, кто же это будет? Это будет Родовидес. В сразу. Потому что Родовид просто икинет лог на двум нашим людям. Ладно, тут у меня есть анлокер. дрифу я оставлю. Лучник есть. Цивили есть. Все это может получиться. Вот я такого так, ставим медведя в карты. Посмотрим, что он сыграет. Если это погода, то это нам на пользу. Это люди. Если я сейчас поставлю второго медведя, он, скорее всего, даст ему лук. У него не так много юнитов в колоде, вы это уже могли заметить, наверное. Давайте поставим еще одного медведя. Будет ли сейчас лоб? Отлично, туман это нормально. Ставим его чуть правее, потому что справа у нас будет стать морхок. Не лучший погодный эффект, я могу так сказать. Потому что он наносит сильнейшему юниту, а для этого Морпор должен быть самым сильным. Will be done. Очень больно я, конечно, делаю. Летели mm -hmm. все на не <дых> Что-то все вообще не очень получается, мне пока совершенно не нравится. Ну дадим в Детмальда сейчас! Если сейчас лох пойдет, я уж, конечно... Так, это у нас игрушка. Сейчас вполне может быть использован родовит, но он, конечно, никого не убьет. Два лока. Очень больно, конечно. Не сам, не пускай, да, Интересно, его ли он прокачал? У нас все очень плохо сейчас. Не, ну если с такими соперниками попадаться в рейтинге, то, конечно, далеко ты не уедешь на такой колоде. Решил, блин, по речку записать вгляд, игра. <соспитут> играет <соспитут> Хорошо, что Зануар Давида он использовать не сможет, это радует. сейчас цели потому что шансов матч у нас не будет собачка умрет что весьма печально и даже забрать мне нечем хотя подождите урал это 11 давайте заберем Потому что он играет на какой-то контроль колоде. Нам нужно просто сейчас найти все наши карты. Поставить их на стол. Менокет, more... скорее всего, будет возвращать Чура. Так, двойной Кристальзура. Отлично. Я оставляю все карты как есть. Верну сейчас Медведя, наверное, только. Mm -hmm. Верну Медведя. Понятно, что у нее найдется контроллер медведь Сейчас какая-нибудь ци... Триста, точнее. А вот да. Абсолютно весь стол у нас у Так, вот и вот. Все очень плохо и очень больно мы получаем по затылку. Но это как будто контроллера давит, очевидно. Ну, я не знаю, ну, просто очень больно, как это все получается. Ну, давайте нажмем пас. Два золота он уже отдал у нас. Ольгерт на 7 и Моркворк на 3, если я не ошибаюсь. <звучит> так, ну, медик пришел, хорошо. Надо все-таки воскрешать медведя, иначе стражницы этих мы никак не используем, не реализуем никак. Самая погодная карта сильная, которая контрит колоду, это, пожалуй, разморел. Давайте вот так сделаем. Тут он, тут он будет ему, наверное, снимать броню, да? Очень сильная карта на самом деле. В, затяну... за... в затянувшейся игре такой. Так, ну и теперь мы сыграем, наверное, на медика Дикой. Будет... Очевидно, тут. She, Brooke, no и сыграем. очень сильная карта, я еще и сейчас ошибку. Так, это хорошо, что это сделал, чтобы чучело не было, чтобы урон получил. И где же еще у тебя единицы? Пару урона, единиц эквалуда. Так, засуха. Ну хорошо, наш семерка от этого только в плюсе. И последняя карта, которая у тебя есть, что-то ты там прокачивался лютика. Давай-ка посмотрим, что это чучело леденящий кровь рыб. Ну, и нам хватает. И мы вырываем победу у этого контроллера Давида. Несмотря на то, что начало у нас немножко не задалось, мы смогли это сделать. Хорошо. Я вижу, тесты Давида идут в полным ходом. Ну, давайте для того, чтобы как бы еще раз все-таки видеть, я надеюсь, наглядно, против кого мы должны сыграть, мы сыграем еще одну игру. Я попробую все-таки объяснить против Погодников, как именно нужно играть. Против Родавита, видите, я решил додавить, и так как у меня остается мой Моркворк, и потом я понял, что лучше все-таки добрать будет, раз он так вот отдает это просто. Причем добрать-то можно было с одной карты, да, мы отставали, теряли цели и все такое. Ну вот и Эридин. Я ждал этот матчап, надеюсь, это будет именно Погодный Эридин, который будет давать Мороз в первый ряд что, кстати, я вам не советую делать. Итак, сначала заменяем медика, чтобы мы не пришли его копии. Далее заменяем троечку. Ну и теперь мы сбрасываем морковь. Пришел доллар, кстати, вместо него, что -то. тоже нормально. Жаль, нет медведя, повторюсь. Медведя нет. Прием. Как слышно. Есть одна пятерка, нет медиков, есть цири. В принципе, можно играть в затяжную игру. Дадим сначала лучника Он же не будет нажимать сейчас пас, правда? Иначе это было бы просто глупо Как старый добрый, да, ребят? Видим, пас и все О, Ну вот и погода, ребят Сейчас я вам покажу, почему же так сильны эти самые лучники Смотрите, играем Харханкрайта Ставим Моркборга слева, потому что в случае чего, если бы у нас был, допустим, корабль, да, мы бы хотели поставить Моркборга слева тоже. Потому что корабль бы наносил одну на единицу урона, и лучник, соответственно, получал бы тут бонус. Был бы у нас второй лучник, мы бы уже выиграли эту игру, на самом деле. Фактически со стопроцентной гарантией. Но второго лучника у нас нет. Конечно, если вы хотите прокачивать кораблем Моркборга, нужно ставить его справее, правее от лучника. Но учитывайте, что если я вот сейчас бы поставил корабль слева, да, то он сможет потом просто его легко украсть. Давайте мы попробуем дать сами. Так, летел навигатор Дикая ход. Ну хорошо, наверное. Что он летел? Очень тяжело пробить нейтраля под броней Это можно сделать, если вот сейчас, например, дать чучело на лучника, и потом э с помощью Дев, вот этих защитниц клана друма тогда и добрать его. Но я уже кинул ему Сайленс. Скинуть Сайленса своего юнита я тоже смогу. Поэтому следующий мой ход — это Ольгер справа от лучника и потом крабль. Можно, в принципе, сделать и наоборот. Давайте сначала так и сделаем. Давайте сначала сыграем корабль. Мало ли что произойдет. Пусть он уже одну единицу добавит. Неудачник получилось. Смог он его все-таки забрать. Ну ничего. Моркор будет у нас получать по единице урона, потом мы восстановим ему всю эту силу Крип. Ладана. Вот он сейчас Ладана. делает то, что как бы я назвал грязью. Ну хорошо, давайте поставим Ольбинга вот теперь ему след. Будет наноситься собаке единичка урона. Хорошо, мы ему потом восстановим эту силу. Но он делает нам больно, но не критично. Как... Как вы уже могли заметить, это происходит очень часто. Нам стараются сделать больно. Причем я могу сказать, что в онранкеде оппоненты какие-то даже посерьезнее. Они стараются, играют от твоих карт. Да, тройки я могу разыграть. Но... Навигатор один у него уже ушел. Что же следующее он будет играть? Может быть пас? Чай, кофе может быть? Мне невыгодно сейчас прокачивать Ольгерда, чтобы он был сильнее. Только хотел это сказать, потому что может залететь такая карта, как Скорч. Ух. Давайте ставить Цири! Какие-то оппоненты слишком жесткие, в Иван Иди Просто контролят тебя. А в следующем раунде он сыграет в Дикая Охота, и он может проиграть этот раунд. Поэтому, наверное, нам стоит как-то попытаться забрать этот раунд. Сейчас может быть катакан, может быть ключник на Ольгерда, может быть много чего интересного. И у нас нет чем его воскресить, так бы я, конечно, сразу же это сделал. Можно сделать, конечно, еще такой ход, как чучело, передвинуть собачку слева от корабля, но вы уже сами понимаете, это не очень хороший ход будет. Сейчас ключник, возможно, поедет, он смотрел в мой отбой, как видите... Очень все хорошо у этого оппонента получается против меня. Он сыграл еще одну карту, меня это ладно устраивает, так что будет. Да, следующий ход будет, скорее всего, гончие и дикой охоты. Он их будет прокачивать, и я останусь с ресайленцами с у себя на столе. У меня будут определенного рода проблемы. Но, тем не менее, у меня 6 карт, у него Медведь пришел, это хорошо. Меняем, как обычно, одну деву. Нам бы медика на самом-то деле. Ну, клан брокер Хантер тоже подойдет. Ключника он уже потратил, мы об этом знаем. Откуда игроки так хорошо играют в, в обычном режиме? Будет ли он сейчас нажимать пас? Я веду на очень большое количество карт. Если у него есть воины Дикой Охоты, то ему стоит их уже ставить. Я не хочу тратить ни единой единицы урона, поэтому поставлю сразу медведя, потом поставлю между ними брокура, Потом остановлю силу в Мортбергу. Надо запомнить было только, что он 5, то есть мы знаем, что у него сила до 5. Сейчас он может сыграть Эридина, воина Дикая Охота, и нанести 3 единицы урона медведю, и медведь умрет. Если он хочет так сделать, он может. Но тогда он, наверное, не соберет трио, потому что у него не будет их трое в руке. Если у него хотя бы два есть, и есть один навигатор, да, он может его собрать, это трио. У меня есть король. Так, все-таки у него что-то тут есть. Ну, давайте ставить по центру. Ставим по центру, наносим сюда урон. Если что, будем использовать дикой, главное убить это самое трио. Не дать ему его сделать. Потому что они останутся при проигрышной столе у него. Мы можем это сделать легко, кстати. У нас есть Девы. И мы с помощью Дев сможем как минимум забрать одного. Давайте сразу мы сейчас, наверное, заблокируем доступ, так сказать, к этому. Потому что он собрал всю эту тусовку воинов Дикой Охоты на столе. Я хочу достать всех абсолютно стражниц, поэтому я делаю так. Для того, чтобы не вернуть чучку. Если у него есть еще один всадник в руке, я, наверное, обречен на поражение. Но если же нет, то я сейчас дам гриб в Моркорга, потом дам еще кузнеца, потом в случае чего дам коралл, и у меня останется еще все-таки собачка, здоровая и целая. Ключника он уже... Он дал, поэтому я особо беспокоиться по этому поводу не буду. Пока у меня вроде все выглядит как не очень хорошо, но посмотрим, что он сейчас сыграет за карту. Это очень важно. Может быть, он вообще нажмет пас. Его Найдешь их. Он не может найти их троих он хочет добить Морпога? Зачем так? Так, ну что мы делаем сейчас? Сейчас мы восстанавливаем силу Морпогу. Наш... Он наша сила, помним, что он был пятеркой, теперь становится восьмеркой. Скарал мы тут его догоняем, но больно делает он нашим, нашим, нашему второму ряду. Может меня и затащить в этой каточке просто так? Он перебрал всю колоду, могу предположить, что у него один всадник все-таки есть в руке еще. Также мы можем поднять нашего всадника для того, чтобы восстановить его силу, она там у него тоже весьма немаленькая, и нанести еще три единицы урона. В следующий ход я ставлю кузнеца, если он нажимает пас, я там цель, вроде как догоняю. То... Конечно, какой-нибудь Рагнарек будет тоже не менее... Очень, очень вот, хорошая карта. Топец вот, позволяет как-то тебе передвигать твои отряды. А давайте мы тоже передвинем нашего лучника. Поставим его здесь. Он на 12 у нас. И сделаем вот сюда три урона. Ну и теперь он опять будет прокачиваться. Посмотрим сможешь ли ты нас забрать. Ключника нет. Ты его потратил на Ольгер, да? Вопрос нужен ли он тебе был так сильный? Так, видите, мы сейчас восстановили себе силу, как бы, своего лучника, которая была отнята в морозе. Ну и все у нас, наверное, весьма неплохо. Банально потому, что у нас больше карты. Мы можем себе позволить дать и Шилдсмита, и еще и Цири. Ходит очень долго по ним. Можем возможно, довершить начатое все-таки. Ну, очень долго он тянет. Конечно же, все будут отматывать, надеюсь, в записи. Классическая баба, ну, Слайд ничего не делает. На самом деле, в принципе, что-то он ему додал. Ну да, ему прежде всего немало стопов. Так, ну и пробуем тут дальше забирать пятерка, хватит ли коралла, я даже не собираюсь считать, потому что, ну, придется отдавать цири, но это не страшно, нам нужно абсолютно все карты, все нормально. Я думаю, что мы победим, потому что у нас морпак с хорошими статами, в скобочках, с восьмью появится пятерка на столе, и мы сыграем, надеюсь, что медика, потому что у нас три медика еще в отборе осталось, да, не Корабль... это не то, что нам нужно, нам нужен медик, хотя бы один. Давайте мы тебя и медик. okay. не ну, Надеюсь, что мы выиграем там. И мы выигрываем эту игру против погодного мусора. Как видите, Коралл и Цири, преимущество по картам, все равно сделали свое дело. И на дистанции мы смогли его одолеть даже без медика. На этом я буду, ребят, завершать свой гайд, и хотелось бы, так сказать, под конец видео пройтись по небольшим матчапам, наверное, будет правильнее сказать, которых вам стоит остерегаться, против которых, наоборот, вам будет приятнее всего играть. Итак, если и типа фракция, мироры, скеллиги, против такой же колоды будьте аккуратны с медведями, учитывайте, что у него тоже есть жрицы, используйте своих медведей грамотно. Не бойтесь э, перекачивать лучников, потому что украсть он у вас их никак не сможет. Украсть он сможет у вас только что-то с донора. Всегда берегите своего донора, всегда берегите своего чучело для того, чтобы сделать, э, собственно, анлок в случае чего. Но если вы уверены, что у него нет этого самого донора, то можете кинуть лог на его карту. Против же стражниц королевы играйте чуть более агрессивно, старайтесь. Выставить свои комбинации на стол как можно раньше. Ваша сила конкретная в игре против стражниц это медведи. Потому что у них, как правило, из убийственных карт имеется только хольгер чернорукий, который наносит 5 единиц урона. Да? Вот он. Он может убить медведя. И еще имеется три судьи, как правило. Так что вы это учитываете всегда и старайтесь от этого как-то, может быть, отыгрывать слегка. В принципе матчапы это, ну, мирроры, понятно, тут кому больше повезет, кто правильно сыграет, у кого сильнее Моркурк, у кого сильнее Ольгерт, у кого сильнее Лучник и так далее, у кого там Геральт Тыгни, у кого его нету, у кого Цири, я думаю вы поняли. В колоде со стражницами старайтесь забрать первый раунд и вытянуть из него как можно больше ресурсов во втором, поставив своего медведя, не давая ему воскресить стражниц и получить кучу единиц силы. Но помните, что если он играет оператор, он может воскресить стражниц с помощью своей стражницы, которая у него есть лишняя в руке. Если же идти по матчапам монстров, против пожирания я не играл. Сейчас играют э, различные гибридные монстры с гарпиями, поэтому учитывайте, что медведь тут также очень силен. Они играют с гарпиями и с туманниками. Сейчас стало популярно еще в них играть э, два зеркала Бекера, так что тоже это учитывайте. Свои самые сильные юниты, не надейтесь, что они, возможно, у вас простоят очень долго. И старайтесь их также выиграть в первом раунде, чтобы потом с цири оттянуть у них Ведьм во, во втором раунде, заставить их поставить Ведьм. Потому что они, как правило, всегда держат Ведьм до третьего раунда, чтобы сделать эту вот, очень мощную комбинацию на 20 единиц силы. Ну, против классических погодников вы уже, я думаю, поняли, как играть из этой игры, хотя этот погодник, надо признать, очень-очень сильно старался меня законтролить, и это действительно так, возможно, он ошибся с равним ключ ключником, но это как бы уже его дело. Против же Эли, э, против Эли Краснолюдов старайтесь просто, опять-таки, начинать свою комбинацию, не бойтесь Геральта Игни, не бойтесь ничего, просто контролируйте, чтобы тот же Геральт Игни не сжег два юнита. Старайтесь иметь у себя Донора, потому что это очень важная карта, старайтесь иметь у себя Коралл и Геральта Игни. Никогда не торопитесь отдавать их раньше. Если вы знаете, что у вас неплохой по силе Моркворк или Ольгер, то, может быть, даже отдайте раунд, если у вас есть, например, Цири в руке. В противном же, же случае давите их до конца, а, сжигайте им под конец какого-нибудь краснолюта самого толстого, либо обнуляйте силу ряда Коралл. Они, как правило, все их в один ряд скидывают, да, Всегда вот эти вот золотые карты против краснолюдов томите прям до самого-самого конца. Выжидайте очень и очень долго. Также помните, что у них есть Киаран с локом. Против эльфов на погоде, ребят, используйте свои золотые карты. В первом ряду старайтесь их ставить правее, да, для того, чтобы э, скиллингский шторм наносил 3 единицы урона золотой карте. Если же получилось так, что вы там поставили корабль, он ему кинул э, кандалы, вы поставили Морклорга, он вам кинул кандалы, вы поставили Ольгерда, он кинул кандалы, просто старайтесь прокачать вот этих вот лучников, это будет ваша сила. Если вы хоть как-то зацепитесь на столе, обычно идет так, вы ставите Медведя, он его убивает, вы ставите там лучника просто так, это даже хорошо, потому что, учтите, если нету вражеских элитов, он несет 3 единицы урона вашему луту. Ну и, соответственно, старайтесь выиграть этот самый первый раунд. Если у вас где-то 40 сил и у него на 0, он вас, скорее всего, не догонит уже никак. Если вы закрепились на столе, да, у вас стоит все правильно по позиционке. Даже если он убьет одного моркварга и он сместится вправо, это никак ничего не решит. Поэтому старайтесь их задавить в первом раунде. Если же не получилось, то оставляйте себе и Корреллы, и, и Игни для того, чтобы побороться с ними во втором это краснолюды. Что касается Нильфгарда, то же самое, что и со Скеллиги. Будьте внимательными со своими медведями и лучниками. Особенно с лучниками, потому что в отличие от Скеллиги и медиков за единицу, да, которыми они просто воскрешают своих юнитов, Нильфгард может украсть вашего юнита, а именно вот этого вот сладкого бубалета, допустим, который под погодой прокачался там уже на 15 единиц, на 20 сил. Но учитывайте, что против Нильфгарда они погоду не используют. У них погода это одна, это Вангимар. Если они по глупости своей решат отдать, то лучник, да, будет сильный. И тогда уже используйте медведя. Старайтесь задавить их в первом раунде. Ваши ключевые карты тут грипп и геральты и гни. Также всегда донора. в случае он нет, ресилинс, или же адреналин, как он на русском называется, своим гни. Как-то так. Ну и... Королевство Севера, да? Королевство Севера тут забавная фракция такая получается, Потому что на ней вроде как никто не играет, но и потенциал к контролю вашей колодии у нее тоже имеется. Имеется лидер Родавит, который имеет целых два лока, и может кинуть их и на Ольгерда, и на Моркорга, и будет вам тяжело с ними разобраться. Но, как правило, значит, кроме двух локов, у них больше локов-то и не будет, ребят, вы это тоже учитывайте. Забавьте лок на двух медведей, ваши Ольгерды и Моркорги будут стоять спокойно. Но это вроде все, что я хотел сказать. Внимательно следите за позиционочкой, если вы хотите, чтобы... У вас э, качались, например, клан Броквары лучники, то учитывайте, что корабль должен стоять слева. Тот юнит, у которого должно отниматься здоровье, а это вот эти юниты должны стоять правее корабля, лучники, соответственно, должны стоять вот тут вот. И тогда вам вот этот корабль лучше всего даже ставить, может быть, на лучника, либо уже ставить его в каком-то другом раунде. Если вы играете против погоды, просто ставьте два лучника вместе. Это. Ну, вы будете в плюсе от погоды, понимаете? Такое бывает редко, но вы будете в плюсе. Если вас донимает очень сильно именно Рагнарёком, ребят, повторюсь, Рагнарёком, то тогда берите чистое небо или либо берите пятерку, которая восстанавливает здоровье. Ну, вроде как все. Я рассказал все, что я хотел сказать. Готовьтесь, ребят, скоро будет лето. Э, лето в смысле карта Она скоро появится у многих игроков Они будут следить за вашим столом Они будут давать Лето И потом, соответственно, Лето уничтожает всех юнитов, Ребят, учитывайте, если Лето уничтожило Ваш ряд в 4 там имита Ольгерда, Корабль Корабли, Лучника То все они пропадают из игры Ну и помните про Саленсы, они же Локи Помните про Геральтов Игни, чтобы... Следите, как бы, чтобы этот момент не сжигал ваших двух именно юнитов одного. Можно, это не страшно. А, про Локи сказал, про Геральта Игни сказал, про Лето сказал. Ну, вроде как все. Следите за позиционкой. Желаю вам хороших игр и приятных, собственно, побед, так сказать, над вашими соперниками. С вами был паречка. До новых встреч, можете вступать в мою группу в Дискорде, группу ВКонтакте, подписываться на канал на и на Твиче, я буду только рад. Всем пока, всем спасибо за просмотр и до новых встреч.